Светлана Тихановская, значит, вот было объявлено вчера, что выступит с обращением к белорусам. Я 7 месяцев работал, чтобы сделать это заявление. Я, честно говоря, прослушал вначале его, потом почитал, и, и я что-то не нашел, что можно 7 месяцев работать. За 7 минут его можно написать. Оно 7 минут 30 секунд, что ли, длится? Его можно было экспромтом, ни грамма не работая О чем она говорит в этом своем заявлении Ну давайте, она говорит о том, что Назвала себя впервые лидером, которого избрали На 7 месяцев она опоздала с таким названием да? Надо было сделать, я говорил, что она все равно Когда к этому придет, но будет уже поздно Слишком поздно, слишком поздно даже поздно было бы до 4 ноября, или там, до 3, как там признавали Лукашенко президент, до 3 что ли, ноября. Тогда-то поздно уже было. Ну тогда еще ладно, там, вот, до 3, там, в октябре в конце, там, она сказал, да, все, я избранный, давайте. Еще можно было, сейчас уже все. Тем более, что разуверились даже те люди, которые за нее голосовали. Сознательно, не просто из-за отрицания Лукашенко, а сознательно за нее голосовали, они уже разуверились. И говорит она: значит, что каждый из вас знает, что в стране кризис там, и что его мы можем. Решить мирным, разрешить его мы можем мирным путем через переговоры при международном посредничестве. И говорит, с кем надо переговоры вести, Вместе с Координационным Советом, Вейпол, Фондами Солидарности и другими демократическими силами Мы запускаем большое голосование на платформе Голос Наша с вами общая задача сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус И тогда уже ко дню воли мы увидим первые результаты Я думаю, что она очень удивится этим результатом, потому что голосовать люди мало пойдут они ей уже не верят, не доверяют никакой площадке. Какой, ну, о чем голосование? О том, что надо договариваться? Вот это голосование. Если бы она призвала к чему-то конкретному сносить эту власть, да, там какое-то количество людей, может быть, проголосовал, хотя уже не поверили бы ей. А, а здесь договариваться, а с кем договариваться? Лукашенко, она говорит, что он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас его подчиниться, и теперь у нас закрываются бизнесы, рас... цены растут, а пенсии и зарплаты падают, из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры, она говорит словами, которые непонятны людям. Им похеру эти инвесторы, им похеру торговые партнеры. Да? И даже цены с пенсиями. И даже зарплаты. Они не понимают, почему они должны жить под игом этого Лукашенко, которого они не избирали. И почему никто не помогает им подняться. Они избрали человека, а человек самоустранился И сейчас через 7 месяцев сказал, что он избран. И давайте голосовать, чтобы договариваться. Это что? Голосовать, чтобы договариваться? С кем договариваться? Дальше она рассказывает, что с теми, кому не безразлично, которые во власти, но им что-то не безразлично. Но они уже видели, с кем они будут договариваться. Они видят, они не видят договаривающиеся стороны, вот эти, которые во власти. Они видят Лукашенко, да. И он стал сильным, потому что 7 месяцев ему дали для того, чтобы накачаться и накачать власть. 7 месяцев. Так что все это полная ерунда. Пустые хлопоты. Первое, что необходимо сделать, да, это не рассматривать Тихановскую как лидера. Она заявила через 7 месяцев, что она лидер. Сейчас, тогда она не заявляла, это было плохо, очень плохо. А сейчас это слишком плохо. Это в превосходной степени. Это еще хуже, что она сейчас заявила. Лучше бы она не заявляла, тогда бы, ну, было понятно, что место вакантно, и любой может на это место претендовать. В том числе и из той братьей, которая сейчас с Лукашенко. Кто-нибудь подумает, ну а почему нет-то? Да, этого все равно катапультировать, давай-ка я с этими там и так далее. Так что с точки зрения стратегической это безумие, с точки зрения тактической это вообще ничто. Это в пустоту выстрел Так что Вячеслав это вы погорячились В чем я погорячился В том что на платформе Голос да, Будут э, организованы переговоры Власти при международном посредничестве Прекратить Кто же туда придет Лукашенко туда не пойдет, они его и не зовут, а кто без Лукашенко туда согласится от власти прийти, и как он только туда придет, он сразу останется без власти, так что я даже больше обсуждать не буду эти переговорные группы, на мой взгляд это не просто не работает, это вредно. То есть, сейчас, ну, как Европа, Америка и все остальные относятся к Белоруссии? Да никак. Им похеру, что там в Белоруссии происходит. И сейчас, когда начнут делить мир с Китаем, то Белоруссия войдет в сферу интересов Китая. Не Европы, а Китая. Так что они просрали свое счастье, к сожалению. А могли бы победить.